Не так давно микрофинансовые организации предложили рынку новый сервис – онлайн-кредитование. Главное преимущество и особенность таких кредитов состоит в удобстве, простоте оформления и почти мгновенном получении денег. Итак, какие типы МФО предлагают свои услуги в интернете, как получить и как вернуть заем, и есть ли в таком кредитовании подводные камни? Какие существуют типы микрофинансовых компаний онлайн и какие виды сервиса они предлагают? В Украине ряд компаний работает одновременно в оффлайн и в онлайн режимах, но есть порядка 10 компаний, которые полностью перенесли все процессы оформления и получения кредита в онлайн. Онлайн компании используют три основных способа предоставления услуг. Первый – это такой, как использует наша компания, то есть заемщик может подать заявку, получить решение онлайн и удаленно получить деньги на свою банковскую карту. Второй вариант – это когда заполнение заявки и получение решения происходит онлайн, удаленно, но средства выдаются через отделение компании. И в третьем варианте человек подает онлайн короткую заявку, ему перезванивает представитель компании, задает ряд наводящих вопросов и после принятия решения приезжает к человеку, привозит договорное подписание и наличные. Как же выглядит примерная схема получения микрокредита в интернете? Если речь идет об онлайн-компании, то вам нужны только паспорт и код, ваша личная банковская карта, доступ к интернету и мобильный телефон. Также есть несколько принципиальных требований к заемщику. Кредит может получить только совершеннолетний человек. Информация, указанная им в заявке на кредит, должна быть достоверной. При заполнении заявки нужно указывать совокупный доход. И для оформления кредита нельзя предоставлять данные третьих лиц, поскольку именно вы будете отвечать за погашение данного займа. Получить новый заем в компании можно только погасив предыдущий заем. Кроме того, заемщику необходимо самостоятельно определить сумму и срок кредитования. Это можно сделать на сайте микрофинансовой компании. Заполнить заявку, это порядка 20-25 полей дождаться решения на e-mail или в личном кабинете и отправить свое согласие на получение кредита после этого деньги за несколько минут будут зачислены на карточный счет наш сервис обрабатывает заявки в автоматическом режиме поэтому решение приходит очень быстро звучит заманчиво похоже получить кредит онлайн легко а так ли просто его погасить Микрофинансовые онлайн-компании предлагают несколько способов погасить кредит без посещения отделений. Первый вариант, вы можете погасить его через личный кабинет с банковской карты, Второй вариант ⁇ через любое банковское отделение на наши реквизиты. И третий вариант ⁇ через терминал самообслуживания. Важно отметить, что обычно микрофинансовые компании никаких комиссий за платеж не взимают. Однако, возможно, придется заплатить комиссию банку, через который проводится платеж. Также возможен комиссионный сбор, когда вы оплачиваете кредит через терминал самообслуживания. Простота и доступность делают онлайн займы довольно привлекательными. Но в любом виде кредитования существуют подводные камни. Только от поведения заемщика зависит, пойдет ли ему кредит на пользу. Нужно помнить, что микрозаймы предназначены не для крупных покупок, а для решения экстренных задач. Их берут на короткие сроки, иначе займы утрачивают выгоду для клиента. И не стоит превращать онлайн-кредитование в привычку, поскольку за пользование деньгами вы платите деньги. Прежде чем брать кредит, убедитесь, что вы сможете вернуть эту сумму. Помните также о финансовой дисциплине. Своевременное погашение займа способствует повышению вашего кредитного рейтинга, а следовательно и расширению ваших финансовых возможностей. Но если вы часто оказываетесь в затруднительном финансовом положении, возможно, это связано с неправильным использованием вашего бюджета. Итак, микрокредиты онлайн могут стать незаменимой услугой для многих. Главное – верно рассчитать свои финансовые возможности, чего мы вам и желаем.